Пишите свой вопрос, тем раньше вы увидите его в анонсе и, следовательно, тем раньше получите на него ответ. Также в каждом анонсе я размещаю ссылки на официальный сайт криптовалюты Призм и на официальный, на официальный телеграм-канал разработчиков криптовалюты Призм. Если кто еще не подписан, то подписывайтесь. После обсуждения основной темы эфира мы переходим к ответам на вопросы от наших слушателей, которые опубликованы в анонсе. И, друзья, на сегодняшний эфир у нас несколько важных объявлений. И начать я хочу с благодарности Александру Виноградову, который э, взял и сделал памятку в виде поста с разными полезными ссылками на э, призм-ресурсы. Так скажем, это и канал, это и официальный сайт и гитхаб от разработчиков призм и наш этот криптоанархисты чат и приложения для android и много-много всего интересного в том числе и биржи разные которые есть и идеология cwt и официальный канал youtube cwt и много-много чего еще призмол разные площадки аналитические в том в том числе, такие как CoinMarketCap, CoinGecko и так далее. Большое спасибо, Александр Виноградов, вы большой молодец. Вот вам, ребята, пример, как человек просто взял и сделал и принес пользу всему сообществу. Огромная вам благодарность. Вторая новость, вторая новость это Латокин. Это наша биржа, на которой мы недавно выиграли в честном голосовании. И буквально вот зачитываю. Друзья, с нами связалась биржа LATOKEN.COM и предложила новые условия. Предыдущее предложение они назвали маленьким недоразумением. То есть они нам предлагали какую-то там нереально большую сумму за то, что мы залистились, мы отказались. И сейчас они пересмотрели свое предложение и, и, и, и так... Так как мы выиграли листинг путем честного голосования, он остается бесплатным. В итоге листинг 0, интеграция 0, маркетинг и аирдроп столько, сколько мы собираем путем краунфайдинга. Вот и маркетинг. Марк... Китмейкинг на две недели 850 долларов. То есть опубликован кошелек Влада Волконского, который вызвался и назначен был казначеем по данному вопросу. Вот адрес кошелька. На этот кошелек люди призмачи сбрасываются монетами для того, чтобы у нас была реклама на этом ресурсе. Вот, я уже принял участие посильный вклад свой сделал, отдельно выписал кошелек и разместил его на криптоанархистах. И третья новость, друзья, такая, все меньше и меньше вопросов мы получаем на специально выделенный аккаунт для того, чтобы Юрий Майоров, разработчик криптовалюты PRISM, который тоже с нами, отвечал на эти вопросы. Вопросов приходит все меньше и меньше, вот буквально насобирал на сегодняшний анонс. После этого пришло еще несколько вопросов. Мы их тоже сегодня все разберем. И в связи с этим, друзья, наш эфир, то есть наш ежедневный эфир переходит в другой формат. То есть Юрия Майорова теперь с нами каждый день не будет, но мы его будем также приглашать на эфиры. И вопросы, которые у вас есть к Юрию Майорову, предложения в том числе отправляйте на специально выделенный аккаунт, который называется «Вопросы по призмам». В каждом анонсе ссылку на него я оставляю. Присылайте туда ваши вопросы, просьба присылать по одному вопросу, чтобы все было, так скажем, по-честному, по-справедливому, потому что другие люди тоже хотят услышать ответ от разработчика Юрия Майорова на свой вопрос. Вот такие вот три объявления на сегодня. И, друзья, тема сегодняшнего нашего эфира это курс призм, курс криптовалюты призм. Вот хотелось бы сегодня об этом поговорить. Я, в свою очередь, расскажу вам свое видение на этот счет, свое мнение по курсу. И дальше давайте обсудим эту, так скажем интересную тему. Итак, курс призм. Курс призм. Некоторые люди не понимают, что случилось с курсом, почему он был таким, а стал вот таким. То есть курс просел, курс упал, они показывают на график, тыкают графиком и говорят, что призм это скам. Вот, и я, в свою очередь, имею по этому моменту свое мнение. Это мнение я сейчас вам озвучу, а вы, пожалуйста, послушайте. И дальше обсудим. Призм не может быть скам по определению, потому что призм, криптовалюта призм, это в первую очередь компьютерная программа. И меньше всего это... Программу интересует такое понятие, как курс ее монет. Точнее, ее вообще ничего не интересует, потому что это программа, она без души, у нее нет такого. Программа работает в штатном режиме на протяжении четырех лет, бесперебойно, и у этой программы нет своего мнения, нет души, так скажем, она руководствуется специальными алгоритмами и параметрами, которые в нее заложено, и она четко им следует. Поэтому Призм не может быть скамом. Это не проект, который размещен на какой-то странице сайта, который можно закрыть в любой момент администратору, который можно закрыть надавив на него силой и так далее. Призм это программа, которая представляет себя автономную систему, которую невозможно выключить, выключив какой-нибудь там сайт. В Тризме нет такого. Вот. И чтобы понять, почему курс вот такой и чего ждать от курса в дальнейшем, я считаю, что очень важным понять вот сами процессы, которые происходят, происходили, и почему вот получилось так, что сейчас курс вот такой небольшой, а был он раньше больше. Во-первых, Во что такое курс? Курс это не что иное, как вопрос, так скажем, противостояния спроса и предложения. Вот. И чтобы понять все эти моменты, нужно углубиться немножечко в детали и понять, как работает призм. То есть, призм у нее две основные задачи. Это обеспечивать бесперебойную работу по отправки монет с одного кошелька призм на другой кошелек призм и вторая основная задача вторая, второй основной так скажем параметр призм это распределять из генезис блока монеты на кошельки всех пользователей на балансах которых находится больше одной монеты. И вот для наших новых слушателей я бы хотел объяснить, что генезис блок, как идет это все вот это распределение, каким образом все это влияет на курс. Генезис блок, я хочу, чтобы вы представили его как такой большой стеклянный контейнер, который забит до отказа монетами. Их там 6 миллиардов наверху этого контейнера табло, и на нем написано 6 миллиардов. Так начиналась призм. Было одномоментно выпущено то есть, 10 кошельков, на котором было по 1 миллиону монет, и вот отсюда началась работа программы криптовалюта призм. В разных городах и странах с этих 10 кошельков монеты распределялись на кошельки людей. То есть людям рассказывали, что такое призм, люди делали себе кошельки. И монеты с вот этих 10 кошельков распределялись на кошельки людей. Люди дальше активировали следующие кошельки. И в разных местах это все распространялось максимально. В общем, задача была максимально распылить, распылить монеты для того, чтобы добиться максимальной начальной децентрализации именно в распределении монет. И вот когда-то эта монета, одна из этих монет попадает к вам в вновь созданный кошелек, и в этот момент запускается процесс генерации новых монет, то есть с контейнера, в котором мы все можем видеть на данный момент времени, сколько находится монет, вам начинают распределяться монеты прямо на ваш кошелек с определенной скоростью. И это очень важно, друзья, и в том числе, по моему мнению, это повлияло на курс, влияет на курс. Смотрите, как происходит. Если у вас от одной монеты на балансе до 100 монет, то с контейнера в ваш кошелек распределяется монета на самой маленькой скорости. То есть самая минимальная скорость, она выражается в процентах, но чтобы вам не морочить голову цифрами, назовем ее просто первая скорость, самая минимальная скорость. Если у вас от 100 монет вы пополняете в дальнейшем баланс, и у вас становится на балансе от 100 до 1000 монет, то у вас включается, так скажем, вторая скорость монеты с контейнера на ваш конкретный кошелек, начинают идти чуть-чуть быстрее. Далее, если от 10 тысяч до 50, третья скорость, от 50 до 104, я имею в четвертая скорость от 100 тысяч, так, я чуть-чуть сбился, в общем, максимальная скорость это от 500 тысяч до миллиона монет. Седьмая самая высокая скорость, которая только может быть, распределение монет на ваш кошелек в криптовалюте призм. И второй параметр, и он очень-очень важен, и он работает следующим образом. Когда вы рассказывайте своим друзьям. То есть в сердце прямо призм вшит некий вот этот вот мотивационный момент для того, чтобы распространять эту идею, рассказывать людям про криптовалюту призм, делиться с людьми монетами и выглядит он следующим образом. То есть если вы кому-то рассказываете про криптовалюту призм, помогаете человеку активировать кошелек, то есть ну, научили его, он сделал себе кошелек, он у него пустой, имеет статус неактивный. И вы, чтобы активировать кошелек своего товарища, передаете ему, отправив на его адрес со своего кошелька, ну, достаточно 001 монеты, но обычно там отправляем одну монету. В этот момент кошелек вашего друга приобретает статус активный. И с этого момента между вашими двумя кошельками, прописывается связь в блокчейне и остается навсегда. Теперь баланс кошелька вашего товарища влияет на вашу скорость, на скорость генерации монет на вашем кошельке. Таким образом, когда ваш товарищ хочет тоже присоединиться к печатанию монет, он пополняет себе баланс, допустим, до 1000. И в этот момент, как только баланс на кошельке вашего товарища стал 1000, ваша скорость генерации монет умножается на 2, на так скажем, в 2 раза быстрее, вы начинаете генерировать монеты. И вы отдаете монету второму, третьему, пятому товарищу, рассказываете им, чтобы у них скорость повысилась, они делают то же самое, структура под вами начинает расти, сеть вами начинает расти и отдельные, так скажем, этапы, то есть когда, например, в совокупности в вашей структуре становится уже не 1000 монет, а десять тысяч монет, то у вас скорость коэффициент, то есть повышается еще немножечко то есть на 2.36, дальше, когда совокупный баланс становится от 100 тысяч до миллиона и так далее, до миллиарда самый большой коэффициент, когда под вами уже огромная структура. То есть вот этот сам момент мотивации для масштабирования сети, он вложен прямо вот в сердце криптовалюты, понимаете? И... Все развивалось прекрасно, все было хорошо, то есть люди, которые не развивают монету, то есть никому не рассказывают, но приобрели себе там то или определенное количество, они получают с контейнера себе тоже монеты, но со скоростью меньше, ну, меньше чем те люди, которые активно принимают участие в масштабировании сети, то есть в развитии, то есть рассказывают они больше про монету другим людям, активируют больше кошельков, людей делать то же самое, просто... эту идею, масштабировать, распылять монеты, структура под ними растет, и этот Dinesis-контейнер благодарит повышенной скорость парамайнинга этих людей. Если вы ничего не делаете, вы тоже имеете скорость. Если вы делаете, то есть, работу в масштабировании, то есть, в развитии этой сети, то Genesis контейнер благодарит вас повышенной скоростью парамайнинга. Вот. А потом пошло что-то не так. Потом появились такие штуки, как пул. Пул. И люди стали приглашать людей в пулы, и все так там устроено, что как только вы заходите в пул, то вы получаете сразу себе большую там пред, -пред максимальную скорость. Причем независимо какой у вас баланс, лишь бы это было отстаемо нет и разбиваете вы это или нет. То есть что произошло? В какой-то момент образовалась такая ситуация, что у людей можно сказать, отбили, во-первых, мотивацию распространять идею, масштабировать, а во-вторых, эти люди получили пред, пред максимальную скорость. То есть нас мало человек, нас мало человек, и нас просто стало... Ну, этими монетами, так скажем, засыпать. И нас засыпать этими монетами стало прям очень-очень быстро. Соответственно, у каждого человека, кто развивает, кто не развивает, стало появляться очень огромное количество монет, благодаря тому, что некоторые воспользовались, так скажем, способом, вот таким вот хитроумным, создав вот эти так называемые пулы, вот одаривать людей незаслуженными монетами. То есть они нарушили полностью всю концепцию. И я не знаю, к чему бы это все привело, если бы не одна позитивная штука, которая есть в призм, которая называется паратакс. Паратакс. Он изначально был внедрен в систему и был активирован на том моменте, когда с контейнера распределилось 180, 180 миллионов монет. То есть 3%, когда от 6 миллиардов вышло в сеть, активировался параметр паратакс. И если вкратце, то параметр паратакс это такой параметр, который замедляет, замедляет скорость для всех равномерно. То есть раньше, раньше вы в сутки генерировали тысячу монет, Сейчас вы генерируете 200 монет, а когда половина этого контейнера разойдется в сеть, то есть когда останется в контейнере 3 миллиарда, вы будете генерировать тем же самым балансом всего 10 монет. Я говорю условные цифры, просто для того, чтобы было ну, наглядно понятно. То есть Partax сделал бесполезным такое явление, как эти пулы. И курс. Теперь курс. Теперь мы понимаем, что мало человек обладает очень большим количеством монет. И ну, мы эти монеты продаем. Продаем их на биржах, продаем их в обменнике, продаем их, меняем их на рубли, на фиатные деньги. Вот. Представьте себе, что все биржи и обменники – это одно большое, один большой такой рынок. И мы приходим на этот рынок, чтобы продать монеты. И каждый несет туда ну, по большому мешку монет. И вот мы их туда высыпаем, высыпаем, высыпаем, и образовалась огромная гора монет. А людей, которые хотят купить эти монеты, они есть, они приходят, они покупают, но их не столько много, чтобы в раз выкупить всю вот эту огромную гору, которую вот мы насыпали на этот рынок. Люди покупают, покупают, и так как параметр паратакс замедляет генерацию, то есть мы печатаем уже намного меньше монет, чем печатали изначально, вот, мы подсыпаем в эту гору конечно же монет, но подсыпаем их уже совсем скудненько, совсем чуть-чуть, а когда паратакс достигнет 98%, процентов, то есть когда в контейнере останется 3 миллиарда монет. Мы добывать будем намного меньше монет. В это самое время другие люди распространяют идею криптовалюты призм. Рассказывают другим людям об отличительных особенностях криптовалюты призм. Рассказывают об идеологии в том числе. Рассказывают о, о том, что у этой монеты вот такое вот распределение. И люди покупают эти монеты, покупают сейчас по вот такому тайт, она тает, тает, тает, становится меньше и меньше, люди приходят и приходят, мы подсыпаем в эту гору те, кто производим эти монеты, но гора, к сожалению или к счастью, начинает уменьшаться. И на... Наступит такой момент, когда люди придут купить себе монет, а горочка будет очень маленькая. Они просто придут в пятером, в шестером или сто человек придет, купят эту горочку, мы насыпем туда еще немножечко и они сразу же купят это снова. Ну или другие люди, которые придут за ними. И спрос превысит предложение и это всегда приводит к поднятию курса. На мой взгляд будет все именно так и все к этому и идет. Вот вот все к этому идет, что естественный дефицит просто мы скоро все с вами увидим монет. Ну, возможно не так скоро, как хотелось бы, допустим, но обязательно это время на мой взгляд придет и тогда неизбежно курс будет подниматься. Вот я так думаю, вижу вот эту всю картину с курсом. И, пожалуйста, кто-то, может быть, что-то хочет дополнить. Да, всем, всем привет, спасибо. Юрий, Отлично. Здравствуйте. Мне понравилось сравнение со стеклянным ящиком. Оно как раз очень хорошо отображает одну очень важную суть криптовалюты. Ну, то есть одну из важных частей которую нужно принимать во внимание, когда покупаешь криптовалюту, какую бы то ни было. Так вот, вот эта прозрачность этого ящика с монетами, она абсолютно доступна каждому. То есть, что такое прозрачный ящик? Это кошелек, на который вы можете зайти. У каждого есть приватный ключ от этого кошелька. И на нем отрицательное количество, отрицательный баланс. То есть, он отображает Какое количество монет в системе находится с положительным балансом, и он их все произвел. И этот баланс может проверить каждый в любой момент времени, войдя в этот кошелек по приватному ключу, который э, опубликован ну, в открытой части кода он находится. Вы можете на GitHub зайти, взять этот приватный ключ и сходить в этот кошелек и посмотреть, как э, прозрачно производится эмиссия монет. И поэтому, если какие-то есть вопросы относительно эмиссии, мы готовы сегодня вопросы рассмотреть. я просто единственное, что за рулем, у меня может связь пропадать. Меня все слышно? Да, Юрий, чуть-чуть заикается, но в принципе все слышно нормально. Ну, друзья, я жду ваших вопросов. Вот, пожалуйста, поднимайте руку, я активирую вам микрофон. Давайте пообщаемся. Давайте не будем стесняться. Flint666, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. 666 это какое-то дьявольское что -то. Давайте другого пользователя. Это очень страшное название. Фью 666. Представьте себе пирата и 666. Так, ну раз вопросов нет, так, давайте к этим вопросам, которые... Друзья, поднимайте руку. Может быть, перейдем тогда к вот этим вопросам. Да. Роман, Роман Михайлович. Секунду, Юрий. Роман Михайлович. Тянет руку. Роман Михайлович, привет. Ребята, это Здравствуйте. вопрос. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Слышно меня говорить? Э, говорить да, да, Роман Михайлович. Да, да, да. Смотрите, я по поводу вебинаров. Вы не хотели бы их сделать раз в неделю, чтобы появлялся у народа интерес. А то так как каждый день не каждый может успевать или будет надоедать. Мы болтаем, но кто-то хочет приходить поболтать, кто-то не хочет. Ваши правы. Спасибо. Да, Роман, это не обязательный. Ну то есть Смотрите, ребята, сейчас... Говорите. Да, да, да. Роман Михайлович, мы просто болтаем в прямом эфире, вот Андрей у нас, вы можете прийти поболтать, когда у вас есть время, если вам неудобно, вы можете не приходить. Вот Юлиана пришла, например, поднимает руку, хочет задать вопрос. Давайте у Юлианы послушаем, что она нам расскажет. Юлиана, здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Ваш микрофон активирован, Юлиана. Традиционная небольшая задержка, мне кажется, сейчас все начнется. Так, Юлиана, Юлиана, здравствуйте, говорите, пожалуйста, ваш микрофон активирован. Так, еще у нас Эллен хотела что-то сказать. Здравствуйте, пожалуйста, не стесняйтесь. насколько меня слышно? Здравствуйте. Здравствуйте. На вас, Отлично. Лист, десяточку. Значит, у меня такой вопрос. Смотрите, распризм считается не биржевым инструментом. И сейчас так. у нас приветствуется холдинг. Так. Как тогда CoinMarketCap будет собирать вот все вот эти сведения? То есть фактически получается, что холдеры, они не любители нести свои монетки на биржу для продажи. А, время... а, а, а куда, они их несут? куда они их несут? Нет, ну, вы понимаете, они не понесут их десятками тысяч. Вот, понимаете, потому что, вот если даже рассматривать так, что когда он станет а, хорошо стоить, но а, каждый призмач будет считать это своим банком, он не понесет десятки тысяч, он понесет там а, 10 а, монеточек продать. Вы сейчас, вы сейчас в далекое будущее заглянули там на два 3 года вперед перспективу, да, конечно, так будет. А на сегодняшний день все так любят что-то продавать, и эмиссии еще производятся, половина не произведено. Поэтому что такое не биржевой инструмент, вы должны понять. Есть две категории людей. Да? Одни играют на бирже свои игры, другие холдят или добывают монеты вот в биткоине, да, например. Есть майнеры, а есть вот, трейдеры. Задача трейдеров – заработать ну, каждый день на чем-то там, неважно на какой монете, им вообще наплевать на какой. А Они совершают покупки, продажи, они совершают манипуляции рынком, они могут там э, что-то поднять и потом что-то обрушить. И для того, чтобы не попадать под влияние вот таких людей, призм – не биржевой инструмент в том смысле, что я же вам объяснил, как работает принцип призм. Вы добыли монеты, неважно, сколько вы добыли, одну монету там через год или 100 монет сегодня, да? вы эти монеты должны каждый месяц пойти и отнести на рынок, поставить их на продажу по текущей цене и получить прибыль с того, что у вас есть монеты. Понимаете? И при такой модели поведения, вот это как раз получается не биржевой инструмент, вы храните монеты у себя, приходите их на биржу только для того, чтобы продать, и точно такая же модель у тех, кто, например, хочет купить монеты. Он монеты покупает, и не играет именно на бирже, а просто выводит к себе на кошелек и начинает добывать эти монеты. То есть призм сделан не для тех, кто играет, а для тех, кто добывает и развивает идею добычи, ну и технологический инструмент. То есть мы дали продукт идеально работающий, который выполняет те функции, которые должен выполнять, супер децентрализованный. И еще даем рекомендацию для того, чтобы пользователи этого продукта не попадали под влияние каких-то манипуляций, чтобы у них была возможность удерживать этот курс, но этот рынок должен формироваться этими пользователями. Поэтому, и раз вы что-то производите, вы должны это продавать. Нет смысла картошку посадить и ждать, например, зиму, весной посадили, зиму еще подождали, осенью не собрали, два года, и там что, как будто бы ее там больше станет. Вы придете, она у вас там сгнила, там ничего нет. Поэтому, Должно быть благоразумное отношение ко всему этому. Ну, а продукт, я не знаю, если вы можете оценить продукт валютный, то вы оцените его. Если не можете, можете поддаться мнениям каким-то. Вот. Поэтому все в ваших руках. Юрий, спасибо за объяснение, но я так думаю, что все равно сейчас именно что в руках трейдеров, вот так. они именно делают объем на корн ну, может быть, мне так. Так кажется, я не знаю. Ну, возможно, да, там и накрутки какие-то производят. Да, и из-за этого именно вот такое, что у нас, так сказать, ну, более менее объемы идут. А mm -hmm. дело в том, что если досматривать на будущее, не скажут ли нам, что-то вы слишком мало монет продаете, что-то вы слишком э, у вас могут... Продавайте больше. Продаете. Задача, да. вот сейчас на биржах мало монет, вот монет не купить на бирже. Почему туда их никто не несет? Вот. Все там ну, сидят затаившись и ждут там... Почему вот на, на бирже, например, хранится там миллион монет, в стаканах там стоит три копейки? Какой смысл их там держать? Ну, видимо, сейчас трейдерам не интересно играть с нашей монетой, потому что раньше ее было... Ну, страшно, а тогда какой смысл да? держать их на бирже, раз их ну, неинтересно играть, монеты на бирже зачем лежат? Добывает на своем кошельке. Почему ты их там отдаешь? Ну, либо какому-то там... Доверительный, идеальное хранение монет. Здесь как бы другая идеология в призм заложена. Идеология, я не хочу, чтобы меня на «е» кто-нибудь. Вот и все. У нас Виталий поднимает руку, давайте мы Виталий еще послушаем. Андрей, мы успеем еще вопросы? Так, Юрий, Сколько если вы видите вопросов? Виталия, то... Ну да, у нас пол. Извините, вас... Включился. Плохо слышно, Флинт? Слышно меня, Флинт да, Виталий, плохо слышно? Говорите, слышно. да, Виталий. Да, у меня такой вопрос. Смотрите, если посмотреть на график цены на CoinMarketCap, да, угу. нам, при... нам видно, что примерно где-то полтора года. Примерно, ну, там может меньше, чуть. -чуть угу. колебалась в районе 1 доллара. Это как раз угу. то время, когда ну, пользователей было мало, паратакс был очень маленький. Ну, да. была... И монет было сколько. И монет было сколько. Да. Давайте, вот эти, ну, вот вы тоже должны учитывать ä, фактор добычи. То есть, система призм построена на инфляционной модели, то есть она производит инфляцию в виде новых монет. Они ничем не обеспечены, как и любая другая криптовалюта, не имеет значения: биткоин это или еще какая нибудь другая. Производится инфляция, так как, ну, то есть, у вас на начальном этапе, да, конечно, какое количество монет? 10 миллионов монет было добыто, из них 1 миллион был реализован для того, чтобы ну, пользователи могли им пользоваться. А остальные миллионы были нужны для того, чтобы поддерживать систему, форжить. Вот представьте себе. Uh, ну, то есть призм же развивался как классическая постмонета, точно так же, как манеры и так далее. То есть ты хочешь форжить, тебе нужна нода. Ну, хочешь там добывать, по идее, форжером быть. То есть призм же нужна нода. Соответственно, она стоила, вот посмотрите, сколько стоит нода, там, э, это, как он называется, Dash, например, или еще какой-то другой поствалюты. Вы... И... Да, просто излишняя вот эта вот эмиссия гипер она привела к бешеной инфляции. Сейчас эта бешеная инфляция переходит там в микроинфляцию. Но это качество продукта от этого не меняется. По-вашему, это просто как бы критический момент накопился, который ну, должен был произойти? Ну, он должен был гораздо мягче выглядеть, понимаете? У нас просто, да, некоторые события, которые произошли, они повлияли ну, негативно, ну то есть ну, мы реально сломались, да, и представьте себе, криптовалюта, которая вот с такой моделью стартует, и потом по ходу пьеса через год ломается, что нужно переезжать на новый блокчейн. Вот. Поэтому, но сам план не, не нарушился от этого, да, то есть там в том месте, где она сломалась, тоже количество монет, и дальше продолжили. После переезда цена поднималась где-то до 0,40, до 40 центов еще поднималась Она бы, я вам скажу, что если вы посмотрите вот канал, вот, Prism Space, на котором я пишу, то вы увидите, что осенью, когда, 2019 -го года, когда я кричал, спасите, помогите, и курс не может быть больше 20 центов, не может быть вообще математически, его гнали вверх, вот как раз вот те самые... Люди, которые любят играть, на, ну, игроки. Понимаете, игроки сыграли курсом. Если бы пользователи пользовались, ну, единообразно этой системой, то курс бы в районе 20 центов бы, до сих пор бы и держался. Но он вернется к этим позициям просто через какое-то время. Достаточно длиннее. То есть, длительное. цена была 20 центов, все, что выше, как бы просто... Работа... Это было просто, работ... я называю это лоховодством, короче. То есть Никто никому не говорил, что существует канал разработчиков призм, все там скрывали его, миллион всяких проектов возникло, огромное количество дезинформации, из-за этого у пользователей получается, смотрите какая ситуация, пользователи не получили на руки монеты, а получили, ну, им просто сказали, что вот мы вам типа даем монеты, а по факту эти монеты находятся в сборных кошельках. Да? Ну вот, и, и вот э, так как эти монеты держатся в сборных кошельках, значит они контролируются. Раз они контролируются, значит можно пойти на рынки и контролировать цену, потому что у вас нет на рынке монет. Ну и соответственно вот этой манипуляцией можно поднимать цену там до какого-то уровня, но все равно, видите, высоко, я как бы я вообще рад, что, слава богу, что она там не поднялась до доллара, это вообще было бы ужас. Было бы Если бы она на еще очень хорошо все сложилось на самом деле. Но зато мы достигли, видите, устойчивого дна. Ну вот, будем всплывать. Да, спасибо. Как... Да, вот оно не тонет, знаете, есть такое Давайте, да, следующий. Алексей. Спасибо. Так, Алексей. Алексей, говорите, пожалуйста, здравствуйте. Так, Юрий, тут Флинт все-таки 666. Флинт это опасно, это, это какой-то пират. Да. Пират с, с проклятием три шестерки. Таких нельзя пускать в эфир. Алло, у нас, да. Нас, да, Алексей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Нормально, да, меня слышно? Очень хорошо, хорошо. Смотрите, вот буквально не так давно было голосование, чтобы добавлять или нет два ноля после запятой. Но, по-моему, они так и добавили не, вчера. Не, не, было, не было такого голосования. Какое голосование? Это на бирже какой-то, да? БТЦ Альфа, как раз вот там, по-моему, а, полгода назад. Ну да, да, да. Там была да. такая там, а, а, было... <св> На Hotbit бирже там уже 8 знаков после запятой. И вот вопрос, а, это для нас да. хорошо или плохо все-таки? Для нас для кого? Для не для трейдеров. Ну, я понял, для тех, кто холдит, или для тех, кто играет на рынке, для игроков? Для кто холдит Для тех, кто холдит конечно, плохо, а для игроков, конечно, хорошо. Понимаете? И соблюсти баланс этих интересов, ну, мы не можем быть, ну, то есть, поймите правильно, начав отстаивать, там, мы, как холдер, если начнем отстаивать свои два нуля, все на нас сразу же говорят. Сумасшедшие, потому что же эти трейдеры же много, они повсюду, они быстро зарабатывают на этом на всем. Поэтому, ну а как вы с этим будете бороться? Это биржи. Они как хотят, так они свой рынок регулируют. Это их рынок. Это мы туда пришли свой товар продавать. А у директора рынка там свои какие-то интересы и правила. Мы, конечно, можем Понятно. сказать, о, все, мы не будем торговать на вашем рынке, уберите ноль. Ну, директор рынка скажет, блин, как хотите, можете не торговать, я поставлю все равно два или три, сколько я захочу, я директор рынка. Ну, то есть, понятно. Если даже мы и поднимемся по курсу, это будет их уже дело их а, убирать, в нули или оставлять. Ну, конечно. Все, понял, спасибо. спасибо. Спасибо, Алексей. Давайте, Юрий, перейдем к вопросу от слушателей. Давай. Так, одну секунду, сейчас, сейчас, одну секундочку, так, так, так, так, да что ж такое, почему я не могу найти эти вопросы, одну секунду, друзья, сейчас, сейчас, странно. Ага. Юрий, первый вопрос. Юрий, угу. подскажите, можно пользоваться для хранения монет призм холодными кошельками Trezor и Ledger? Спасибо. Не знаю, у меня нет ни Trezor, ни Ledger, потому что там не пользуются. Скорее всего, нет. Но если Trezor и Ledger добавят функцию генерации приватного ключа и отправки, публичных данных сеть призму сейчас я думаю нельзя uh -huh. спасибо второй вопрос вопрос по пара таксу известно что максимальную величину пара так достигнет при эмиссии 3 миллиарда монет это 98 процентов но при подсчетах через калькулятор призм получается цифра 99 причем при эмиссии 3 миллиарда Паратакс получился 98,84% процента при эмиссии 3 миллиарда И одна монета 99 Юрий прокомментируйте 99 и даже 99 сотых Это для тех Кто будет просто там добывать монеты Не имея своей ноды И лишь те у кого будет нода Лишь они добудут Эти монеты и, соответственно, теоретически, если у нас все будут споржаться, то огромное количество будет голосующих кошельков -то для того, чтобы принять решение об увеличении эмиссии. Это очень далекая перспектива. Но все зависит от того, как эта модель будет развиваться пользователей, как эти монеты будут храниться, добываться там, и так далее. Но то, что вы посчитали, да, правильно, но у вас там есть небольшая ошибка в вашем во мнении, поэтому для того, чтобы вы правильно посчитали уровень паратакса вот, ну, на сегодняшний день, или, конечно, добываемых монет, нужно взять число единицу. Вернее, даже не так. Нужно взять эмиссию текущую, разделить ее на 6 миллиардов. Потом отнять это число от единицы. И потом взять сумму, которую вы должны получить. Минус процент паратакса. Он как ровное число там 97 и 98. И умножить, не отнять, а умножить на то число, которое у нас получилось, когда мы из единицы вычитали разницу эмиссии. Вот, и вы получите тогда как бы, значение, э, то, которое вам генезис выдаст монет. Полная формула э, паратакса, ну и вообще все вот эти... Этой... вещи, как про майнинг, паратакс, она подлежит по патенту, и это как многоуровневый подсчет. Этот многоуровневый подсчет вы не сможете произвести никогда в Excel, там, таблице какой-то. Но в паракалке, в калькуляторе вы можете зайти и посмотреть, как будет замедляться эмиссия и сложность добычи монет. Точно так же по такому же принципу, как и у биткоина. Я думаю, что прижим и биткоин добудутся одновременно. Вот. Но... Подсчеты точные, я думаю, мы сможем опубликовать после того, как это, получим патенты уже ну, 2025 год. Ну, и формулу и открытый код, в котором это будет формула описана. Но пока каждый может пользоваться паракалком и там четко видеть, какое количество будет добыто монет при определенных условиях. Он показывает четко. Давайте следующий вопрос. Спасибо, Юрий. Так Третий вопрос, длинный, приготовьтесь. Было бы здорово, если бы в балансах, чтобы писать больше нолей, как вот на фото, было фото 8 нолей после точки. Если вы просто собираетесь к росту курса, то мне это должна удобно делиться и иметь много нолей после точки. И копейки были бы mm -hmm. такими же крупными цифрами, как и призмы в ноде. И этот график mm -hmm. очень нужен людям. Там огромное сообщество трейдеров и инвесторов Блогами да. и рекомендациями и индикаторами. Да, да, да. да, да, да. Мы, как бы, вы думаете, что мы этого не знаем. И специально вот по своей тупости сделали два знака после запятой. Два знака после запятой призм. Это обоснованная, так сказать, мера для того, чтобы реализовать в полной мере ее функцию. Замену бумажных денег. Вот. Поэтому там никогда не будет никаких, никаких знаков. Угу. Ясно, Юрий. Четвертый вопрос. Здравия желаю. Будет ли нода на Android в GitHub? Е? Такой вопрос. Не, не будет такого. Ноды на Android не угу. будет. Пятый вопрос. Ясно, Юрий, спасибо. Да. Пятый вопрос. Можно ли позвать на выходные радиоэфир в качестве гостя основателя движения CWT Алексея Муратова? Было бы хорошо, если бы он согласился. Еще больше бы уверенности дала бы со к сообществу. Пожалуйста, попытайтесь организовать этот радиоэфир. Спасибо. Вот прямо тут, сейчас. Юрий, это... вам прямо с... я прямо потому, сейчас. Что... Перес... Да, я... Пересылаю Алексею этот вопрос. И узнаем. По результатам я напишу, а, можно ну, или нельзя. Что это было? Ну, прям сейчас это... Хорошо, mm -hmm. Юрий, а я озвучусь в эфире. Mm -hmm. Так, шестой вопрос. Количество перов в течение суток меняется максимально около до 20, а потом отваливаются до 2 а потом постепенно восстанавливаются в пределах 15. Это нормально? несколько вопросительных знаков. Постоянно качели. Сколько должно быть пиров в норме и от чего это зависит? Ну, эти качели постоянно в зависимости от того, насколько там часто меняется IP-адрес ваш, ну, либо вашего провайдера по отношению к сети, либо вашего устройства по отношению к рутеру, к которому оно подключено, либо там, к проводу. То есть только от стабильности, от того канала, по которому вы подключены к сети интернет. Вот в большей степени от чего-то зависит. Больше ничего. Юрий, седьмой вопрос. Добрый день. В США работает официальный кошелек? Вопрос. Спасибо. Ну, судя по, судя по статистике посещений, пользователей в США есть. Я не знаю, как они им пользуются, но их достаточно много. Валит.призм.спайс. Вы в пишут. Давайте следующий вопрос. Так, Юрий, ну и вот такой момент. Вопросы все-таки пришли. Вот эти у нас вопросы слушателей закончились. И ну, вы ответили бы еще на вопросы, которые вот нам пришли от слушателей? Давайте. А какие-то завтра вас не будет, я так же понял. Да, да, да. Вот. Какие вопросы пришли? Давайте. Так, изучим. сейчас секунду. Добрый день! В последних двух интервью со эксперты рекомендовали развивать со собственное сообщество. Голосовой чат ⁇ это очень круто. Благодарю за такую возможность привлечения новых последователей. Это, конечно, приоритет. Часто слышал от разработчиков о том, что сообщество делает неверные действия. Отсюда вопрос. Есть у команды разработчиков план мероприятий для работы уже существующим сообществом? Например, мероприятия в офлайн-режиме, координация действий внутри сообщества. Благодарю за ответ, Юрий. Отлично. Если кто-то да. хочет в офлайне режиме проводить какие-то встречи, то надо просто собираться и их проводить. То есть мы можем только в онлайне режиме вас поддержать в этом вопросе, приходите на радиоэфиры, объявляйте о том, что вы проводите где-то встречу, и если кто-то будет локально рядом с вами, он с вами встретится. Я думаю, так это должно работать. Если говорить спасибо. о том, что это логическое понимание сообщества. Да, спасибо. Децентрализованного сообщества, хочу сказать. Это очень важно. Да. Спасибо, Юрий. Еще один вопрос. Есть ли уязвимость кошелька призм во время формирования в блок? То есть в 59 секунд. Какой путь проходит введенная нами парольная фраза в этот момент? То уже мы отвечали вы, Юрий, но ну, парольная фраза она не проходит вообще никакой путь, если вы пользуетесь Valid Prism Space. То есть парольная фраза в сеть не уходит. Если вы посмотрите, вот как раз Андрей выложил сегодня там список документов, там какие-то полезные ссылки, там одна из ссылок это есть заключение RTM, по компании, которая экспертное заключение относительно того, как работает валет призм.спейс. Там вопрос, передается ли приватный ключ или не передается. Вот они сделали экспертное заключение, что приватный ключ не передается. Поэтому, совершая действие с вашим валет.призм.спейс, все данные, которые входят в сеть из вашего компьютера, являются публичными данными. Это только данные публичного ключа и идентификатор транзакции, по которому сеть поймет, какое количество монет и куда вы отправили. Все, больше никаких данных. То есть эти данные публичные, даже HTTPS портал, ну, то есть HTTPS не надо делать, никаких специальных сертификатов, потому что все равно данные выходят публичные. То есть они даже не нужны Вот, это, вот так надо будет Ничего не отправляется в сеть, не публично. Приватный ключ остается всегда в памяти браузера. Ну, не всегда, а там, по-моему, секунд, и минуты три, по-моему, там хранится, исчезает. Даже если бы вы забыли, выйти из Тошинка, там -то почистит, все равно оттуда пропадет. Uh -huh. Спасибо, Юрий. Uh, вопрос... Сколько да. сейчас форжащих узлов на Призм? И расскажите подробно, какие параметры у Призм на мастерноде? Вот тут непонятно, либо человек думает, что есть мастернода в Призм, либо имеется в виду не, сайт. Ну, наверное, наверное, имеется в виду сайт. Я вот э, пока не могу сказать, насколько и как объективно там этот сайт что-то показывает. Потому что, я думаю, будет презентация того, что он показывает, буквально через какое-то количество дней Владислав Цой или, может быть, Дмитрий, они вместе расскажут о том, как происходило этот листинг, как сообщество собрало на этот листинг, как все получилось. Что они сейчас показывают? Данные они показывают интересные. Мне, мне нравится. По крайней мере, они все видимые ноды нашли, которые можно увидеть. И их показывают показывают. Мы находимся... Вот если открыть, там есть раздел карты. Призм сейчас платежная система ну, мирового масштаба. Мы есть на всех континентах, кроме Австралии. И в Японии, во всех странах Европы, США, Латинской Америки есть много. Ну, интересно, посмотрим. После презентации вам расскажут, что там показывают, и качество сети вы не можете сейчас посмотреть. Угу. А, Юрий Войн, вопросик. Возь... Минута. Осталось, да, и три воп... длинных вопроса. Так, доброго дня. В большей части понятно, что надо соблюдать гигиену в сети и лучше всего иметь отдель... отдельное устройство для форжинга. Юрий не ответил на вопрос про антивирусник, в связи с этим новый вопрос. Есть ли смысл в установке антивирусника, Если ли толк от него при использовании ноды для форжинга? Я если вам скажу одно, да, Хотел... если, смотрите. Если вы хотите иметь вот этот вот, добывать криптовалюту, то станьте в ней профессионалом. Не ставьте ноду на тот компьютер, которым вы пользуетесь каждый день. Возьмите отдельное устройство и его используйте. Тогда вы будете защищены максимально, и все вам будет удобно работать, и будете получать от этого не головную боль с неработающим компьютером, а прибыль в виде комиссии, которую вы будете получать за сформированные блоки. Только так. Так, отлично, Юрий, спасибо большое. Так, теперь у нас э, три коротеньких вопроса, по одному буду читать, они все связаны. Юрий, как можно на одной ноде форжить несколькими кошельками? Легко, заходите в ноду, заходите включить форжинг, включаете форжинг, введя свой приватный ключ, вводите приватный. Нода начинает мигать зелененьким, что включился форжинг, потом в верхнем правом углу кнопочка выключения. Вы ее нажимаете и просто нажимаете «Выход». Вот и вышли. Заходите в следующий кошелек. Точно так же, по приватному ключу заходите в следующий кошелек. Включаете форжинг, вводите приватный ключ. Но обратите внимание, для того, чтобы это работало, при входе нужно две галочки поставить. То есть вы когда заходите по приватному ключу, чтобы форжить, и там приватный ключ остался, вы должны поставить две галочки «Запомнить приватный ключ». Нода запомнит его в этот момент, вы зайдете, включите форжинг, потом нажмете ту самую кнопочку сверху справа, выход, и вы выйдете из ноды, а нода продолжит форжить. И вы таким образом сможете форжить сразу же, запустить несколько кошельков. То есть при входе в ноду вводим приватный ключ и ставим две галочки, включаем форжинг, выходим, заходим в следующий кошелек таким же образом. Следующий вопрос: Какое максимальное количество кошельков может форжить Какое максимальное количество кошельков может форжить на одной ноде? На одной ноде? Юрий? Я думаю, что не больше, не больше ста. Не больше ста. Может быть меньше. Может быть 70, не больше восемьдесят. Отлично. Ну, все зависит и от того, третий, какой и третий маленький Угу. Да. Не больше 100. Так, оптимальный баланс кошелька для форжинга 101 500 монет? Вопрос. Максим, максимальный баланс для форжинга любой. Минимальный баланс ограничен, ограничен тысячей монет. Максимальный баланс любой. Соответственно, может быть там... И 10 миллионов на одном кошельке, и они будут форжить, и, соответственно, у них будет самый большой вес, они будут больше забирать комиссии. А оптимальный баланс, Юрий? Не максимальный, а оптимальный баланс? Но нет такого. Больше одной тысячи монет. Оптимальный баланс, он, смотрите, его невозможно определить вот, вот так. Ткнув пальцем в небо, то есть каждый раз нажимая на кнопку начать форжинг, вы тыкаете пальцем в небо, потому что вместе с вами еще там тысяча нот, да? а на этой тысячи нот еще неизвестно сколько кошельков и с какими балансами. Соответственно, как эти ноты подключены к сети, там что-то у него сломалось, перестал работать, вот это все это как раз элементы непредсказуемости, во-первых. А во-вторых, еще обратите внимание, что призм при этом работает стабильно. Это очень важно. Стабильно, потому что у, потому что у нас динамическая базовая цель, которая не дает... Смотрите. Алло, здравствуйте. Можно я вас перебью? Можно я вас перебью? Можно? Даже, нет, нельзя У Флинт. Флинта проблема. Флинт, у вас, если крякнула нода, вот интернет, судя по тому интернету, по которому вы пробивались, я умножал микрофон минуты две назад или три, и у вас только голос появился. Это значит, что у вас настолько плохой интернет, что ноду вам как-то надо, там я не знаю, к чему. К говорю, у, меня, у, меня нода, у меня нода стоит уже более полного года, понимаете? И а, понимаете, она, да. она глючит, она глючит, натурально глючит. И то есть а я... я, вот сейчас у меня нода вообще зависла, Никогда да. такого не было, понимаете, а вот она дается на 14, по-моему, 58 минут и 14 30, это, вот этого месяца, да? Может, у вас, у вас там место кончилось на жестком диске, 100% даю? Да это нет, нет, нет такого, места нет, у меня много места. Но она кончилась уже вообще. И просто остановитесь, чем мы делаем Но, вообще? Новое устройство вам надо. Если место кончилось, нам нужно новое специальное устройство. Позвоните мне после эфира, я вам подскажу, что делать. А может ли это было такое? Флинт 666, Все, извините, вас флинта. вообще перестало быть слышно. Так, да. я выключаю микрофон. И у нас остается две минуты, друзья. Ну вот, Юрий... Давайте уже завершим этот эфир. Я имею в виду последним вопросом, который остался от наших слушателей, которые прислали на специальный аккаунт. Андрей, Я слышал, что у бирж... Вот Олег Статьев заговорил. Здравствуйте, Олег. Пожалуйста, пожалуйста. Андрей. Да -да. Юрий, добрый день. Здравствуйте. Я в Твиттер зашел и на Prism Space, на страничке, да. увидел потом пост такой интересный. Друзья, Лотокин связались с нами и предложили новые условия. Они назвали предыдущее предложение небольшим недоразумением. Угу. Скажите, пожалуйста, в чем их интерес, что они вот настойчиво уже второй раз предлагают нам свои услуги, то есть призму? Олег, у нас децентрализованное сообщество, я как бы даже этот пост еще не видел. Видите, вы уже его увидели. Я думаю, что Дмитрий расскажет о всех взаимодействиях, потому что я с ними не взаимодействовал, они сами вылезли, пристали к Дмитрию к Ефрему, он там решал с ними вопросы, что там переписки, мы их тысячу раз посылали, они все равно там нам пристают. И сегодня уже вот там вот не вот такое не выставляют предложение сообществу. Ну, в принципе, на мой взгляд, это победа сообществу призом, но об этом расскажут. Как это все было, расскажем, наверное, это Дмитрий вам расскажет. В ближайшие дни. Ну, пока, пока еще они там приятно, ничего не завистили. Приятно это читать. Просто я понимаю, что они недоразумением считают сумму, которую они нам выставили. Ну, конечно, конечно. Мы сказали, вы что, с ума с Ребят, Ребята подумали и решили, что они подарили. Ну, да. Скорее всего, так и было. Олег, так, спасибо ну, наверное, вам большое за вопрос. Да, Юрий, вам, вам об этом Давайте, ответим. Юрий, Пожалуйста, в виде исключения, Юрий давайте Последний вопрос Давайте, этим, давайте конечно, там, обязательно слушатели. Последний да. вопрос Да, я слышал Я слышал, что у бирж Общий пул ликвидности Если не хватает монет на одной бирже То другая отправляет ей монеты Так ли это? Как можно узнать общее количество монет на биржах? Вот такой вот вопрос, Юрий И это вот был это вот, заключительный вот это, вопрос Да, отличный вопрос Я не знаю, потому что я это не отслеживаю но вот то, что вы сейчас, сам вопрос, постановка вопроса говорит нам о том, что как раз вот в призме образовались вот эти кланы влияния, ну то есть распределение монеты. Поэтому их монеты, они не понимают того, что они никому не нужны, потому что без пользователей, а пользователи, которые отдали свои монеты в руки вот людей, которые могут использовать вот эти схемы, о которых вы спрашиваете, ну они будут удерживать эти монеты. Поэтому Ситуация эта не изменится до того момента, пока пользователи не начнут держать монеты в своих кошельках и распоряжаться ими самостоятельно. Тот самый небиржевой инструмент. Не храните монеты на бирже, не давайте вот этим биржевикам манипулировать вашими монетами. Вот так называемые. Это, конечно, звучит красиво. Пул ликвидности, который промещает туда-сюда, но по факту это манипуляциями. И манипуляции ну, в реальном мире реальных денег там за такие манипуляции сажают там, и сильно наказывают. Вот. Поэтому, надеюсь, ответил на этот вопрос. Ну, ясно, да. Юрий. Храните монеты на своем кошельке. Ну, я Не давайте манипулировать им. И все. Юрий, спасибо за. Ваши развернутые ответы. Юрий, ну, у нас накопится, когда вопросы, мы вас еще позовем в эфир. Друзья, да, обязательно. что Юрий Майоров с нами завтра, послезавтра, послепослезавтра не будет. Может быть раз в неделю, да, да Юрий? Да, да. Будем ну, ждать, может быть раз в неделю, и там в зависимости от того, как будут копиться вопросы, она будет, вот как называется, который вопросы собирает аккаунт. А, вопрос? по по он называется, Юрий. Вот, Ссылку... все, и вот на этот бот, да, рекомендуем Кажды, всем. в каждом анонсе выставляю. Отлично. Рекомендую всем заходить на этот бот, отправлять вопросы. По мере накопления вопросов будем собираться и отвечать на эти вопросы. Я думаю, Юрий, спасибо за то, что были с нами. Все, спасибо да, всем. Юрий, я до свидания, Юрий. Друзья, Ну, теперь мы будем проводить эфир без Юрия Майорова и тематика будет у нас следующая, то есть на этом канале в режиме радио, но также будем общаться. Буду рассказывать о ключевых качествах криптовалюты, также идеологическую составляющую, в общем, все то, что как говорится по белой книге. Поэтому Зовите ваших знакомых, друзей на канал, рассказывайте, что у нас проходят ежедневные эфиры, может у них какие-то будут вопросы, будем тут это все обсуждать, отвечать и так далее. Друзья, большое спасибо за внимание, время нашего эфира подошло к концу, всем хорошего провождения. до свидания, до завтра, друзья.